привет мои дорогие с вами снова юрий пузыревский и сегодня мы поговорим об ограничивающих убеждениях именно от тех убеждениях которые мы встраиваем себе сами как вы знаете ограничивающие убеждения бывают двух видов ограничивающие убеждения касающиеся внешнего мира и ограничивающие убеждения касающиеся нас самих вот как раз таки сегодня мы будем говорить о нас и как они формируются наверняка вы знаете такие ограничивающие убеждения которые может быть есть у кого-то из вас в головах я плохой предприниматель я плохой специалист я плохая мама я плохой отец я плохой еще кто-то еще кто-то еще кто-то давайте разбираться как они формируются для чего нам это знать нам это нужно знать для того чтобы понимать как эту гадость из себя убрать ведь на самом деле мы их сами у себя формируем для начала давайте поговорим вот о чем дело в том что когда мы делаем какие-то действия мы совершаем ошибки, а когда мы совершаем ошибки, мы имеем неосторожность называть себя каким-то образом. Другими словами, просто себя ругаем. И сейчас вы, наверное, скажете, опять ты, Юра, со своей психологией. Все психологи говорят, что надо любить себя. Я как раз таки буду говорить не о любви к себе, а потому что уже много психологов об этом говорит, а я буду говорить об уважении к самому себе. Представьте себе ситуацию, что вы идете по улице, просто споткнулись, подскользнулись, не знаю, порвали себе кроссовок или поцарапали туфли, что вы в этот момент будете... Говорите о себе будете говорить вот олень вот лох вот растяпа да? и таким образом вы формируете у себя связку если я подскользнулся и испортил себе обувь значит я олень и такая связка начинает очень долго и упорно жить у вас в голове почему потому что если вы называете какого-то человека оленем да, или лохом или растяпой то у вас уже сформирован какой-то определенный образ этой идентичности ну давайте возьмем олень чтобы сильно не ругаться здесь на youtube да. и когда вы называете какого-то человека оленем у вас уже есть некое представление о том как должен выглядеть человек олень и как раз таки, когда вы делаете какую-то оплошность и по неосторожности называете себя оленем, вы себя приравниваете к такому же человеку и начинаете в это верить. Почему вы начинаете в это верить? В это верить вы начинаете потому, что наш мозг, так уж он устроен, обладает инертностью, это называется инертность мышления. Что это значит? Это значит, что если человеку три раза Сказать что-то, с чем он согласится, то он, скорее всего, в четвертый раз согласится с тем, что он даже не согласен. Давайте приведем простой пример. После того, как заходит солнце, наступает ночь. Согласны? Да, скорее всего, согласны. Вы сейчас смотрите видео, на котором я вам что-то рассказываю. Согласны? Согласны. После того, как закончится весна, наступит лето. Скажите «да», если вы согласны. Согласны? Окей. После того, как вы закончите смотреть это видео, вы обязательно поставите ему лайк. Согласны? Вот согласитесь, что после того, как я вам привел три утверждения, с которыми вы, с которым вы согласны, то в четвертый раз получить ваше согласие уже легче. Что делает человек, который называет себя оленем, придурком, мудаком или еще каким-то словом? он каждый раз убеждает себя в том что он и есть этот человек вот давайте еще простой пример возьмем очень часто встречаются мне девушки женщины на консультациях которые говорят я плохая мама когда начинаешь работать с этим убеждением начинаешь выяснять почему же человек решил себя называть плохой мамой я плохая мама я плохой специалист это ничто иное как ограничивающие убеждение. и когда человек начинает рассказывать девушка допустим которая утверждает что она плохая мать потому что я кричу на ребенка окей okay. мне кажется нету тогда ни одной хорошей мамы потому что любая мама так или иначе повышала голос на своего ребенка даже если это происходит не часто все равно некоторые женщины это делают да и абсолютно не обязательно себе вешать эту идентичность плохой матери то есть смотрите каждый раз когда человек повторяет себе много-много раз одну и ту же фразу он начинает в нее верить и эти вещи уже из головы потом очень тяжело доставать но есть хорошее решение я вам сейчас расскажу две небольших практики которые вы можете проделывать для того чтобы избавляться от подобного рода ограничивающих убеждений в отношении себя самого первая техника называется проверка на уважение то есть вы сейчас будете проверять насколько же хорошо вы себя уважаете что это значит вот смотрите как проделать эту технику вам нужно представить человека которого вы искренне уважаете вот прям представьте в своем ближнем или не ближнем окружении человека которого вы действительно человек который достоин уважения а теперь представьте что этот человек ну допустим один раз что-то не сделал что он говорил не пришел вовремя или пришел в некрасивой одежде будете ли вы после того как он однажды что-то сделал говорить на него что он мудак козел лох там я не знаю плохой специалист плохой человек плохая мама и так далее скорее всего нет тогда у меня большой вопрос почему вы сами говорите о себе такие вещи если вы допускаете какую-то оплошность причем многие люди ругают себя и обзывают себя по совершенным пустякам не успели куда-то вовремя все я лох, мудак, растяпа. Не смогли сделать вовремя какой-то проект. Все я плохой специалист и так далее и так далее. И все это начинает накручиваться как снежный ком, и вы продолжаете убеждать себя в том, что с вами что-то не так. Потом формируется такое серьезное ядро убеждения, которое вы начинаете транслировать в мир уже по поводу и без повода, потому что вы уже в это поверили. А как известно, во что мы поверили, оно является нами. И вот сейчас. Когда вы уже провели такую аналогию с человеком, которого вы искренне уважаете. Если он иногда допускает какие-то ошибки, если он иногда не приходит вовремя, иногда он не держит слово, иногда он не берет трубку и так далее и тому подобное. Будете ли вы его уважать? Скорее всего, да, уважение к этому человеку останется, но вы не будете его обзывать. Что же происходит с вами? Что мешает вам самим перестать себя ругать, обзывать, и перестать себя не уважать а начать на самом деле ценить себя и это очень важно то есть когда вы себя по пустяку начинаете называть каким-то плохим словом вы себя в буквальном слове кроме того что уничтожаете так и еще и параллельно вы встраиваете себе ограничивающие убеждение, которое в долгосрочной перспективе не будет играть вам на руку еще один способ как вы можете избавиться от такого рода ограничивающих убеждений. Смотрите, давайте возьмем тот же самый пример мамы, которая считает себя плохой мамой, потому что она повышает голос на своего ребенка. Для этого существует хорошая техника. Она называется ⁇ Даже если ⁇ И ее стоит использовать каждый раз осознанно использовать когда вы начинаете себя ругать если вы называете себя плохой мамой потому что вы периодически поднимаете голос на вашего ребенка скажите себе следующую фразу и начните ее повторять из раза в раз вместо того чтобы говорить я плохая мама потому что я кричу на ребенка говорите себе немножко иную фразу я хорошая классная великолепная мама даже если иногда поднимаю голос на своего ребенка. Либо если вы себя считаете плохим специалистом, про плохим профессионалом, говорите себе, не я плохой профессионал, потому что я там нарушил сроки проекта, а говорите себе, я классный специалист, даже если иногда я не успеваю уложиться в сроки. То есть вот техника, даже если она помогает сделать рефрейминг вашего убеждения и перестать окунать себя вот в это вот непонятное состояние. Дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Напоминаю, что мы с вами договорились, что вы поставите лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. И если вам понравилось это видео, посмотрите еще другие видео, которые есть на моем канале. На этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.